Прям вот в движе. Эти суки, что делают? Смотри, бля, что делает? Охуеть! Вот это пиздец, бля. Вот это пиздец. Вы все Пиздец, И просто. Херсон это не Украина? Я стою все на том же месте, не изменяется хода, вона величезна.